Добрый день! В общем, мы сегодня съездили кататься на лошадях. Мы сегодня сходили в ресторан, я позволила себе бокал-винишка спустя 4 месяца. И, и кто не понял, о чем я, тыкай в уголок. Мы сейчас пойдем купаться в бассейне. Пойдемте переодеваться. Сейчас покажу. Я, конечно, не полностью, но показываю, как буду переодеваться. Я покажу. Примерно. Все такие нас пугали. Ой, там народу будет. Гломайский На праздник и заселение здоровое, да? По факту никого. Пустой бассейн. Да, давай. Это твои трусики. Вот такой купалик, купелик. Вот такие трусички. Ну вы сейчас увидите. Вот такие трусички. Золотом обшиты. Вот такой топик. Все. Все, погнали, в бассейн. Знаете, что сейчас будет? Сейчас будет мощный заплывчик в подогреваемый бассейн, 30 градусов. Да, а попозже еще огоньки включат, но я не знаю, застанем мы этот момент или нет. О, витроган. Ты смотри как что делается. О, вода какая теплая. Смотрите, мошкара валяется уже. Но ветер такой мощный. Вообще даже привыкать не надо. О, господи, как приятно. Сейчас. Что, как? Свежо? Освежает? Ну не прям так, как ты говоришь. Может, как... Свежо, надо говорить. <свеч> <свеч> Hello, my brothers. Hello, my brothers. Ты... Нет, нет, нет. Короче, стой, еще момент. Я хотела делать такую вставочку, иди сюда. Иди сюда. А... Этот праздник. Я, короче, поставлю оригинал, понял? И сверху ядка. Этот праздник день рождения. Здесь Осенья. Я, потому что каждый год он навязчиво, навязчиво ведет. Голодом в Этот праздник, день варенья Здесь мой мой, идет наша семья. Потому что каждый год он навязчиво ведет. Годом нашим счт. Сейчас мне подарок буду дарить. Сейчас постучаться в дверь, и я буду стесняться. Мне <связываю> сейчас подарочек. Короче, делаем ставки. Я думаю, что это будет какой нибудь бутылочка шампанского и какой-нибудь, блин, пироженка. Да? <связываю> Ты что <че> думаешь? <связываю> вот. Микрофон спрятала потихо и под кофту, чтобы ничего не видно было, но записать хорошо по качеству. Все, сейчас ждем. Ждем, пока постучаться в дверь. Жалкая пародия. Неповторимый оригинал. Как? Да е-мое. Идите нафиг со своими писанинами. А, это мой. Блин. У меня телефон пишет. Здрасте. Простите, не усмотрела. Примите спасибо. небольшой комплимент от нашего отеля. Нашего сегодня поздравления с днем рождения. Пожелания всего света. спасибо чистого, доброго. Спасибо. Главное здоровья. Спасибо. Ну, вы даете. Спасибо. <смех> Что себе? Тут... Сделаем зум. Сейчас нормально сидим. Нифига у них подарок. Стоимостью половина гостиничного номера. Ну, сейчас Абрау такой. Недешевый. Абрау? Это Абрау? А, Нет, российская. это российское. Это, это шампанское? Да, я задалека Шампанское российское? Да. Ну, это серьёзно. Прикинь. Да. Ну, это прям для тебя, по-моему. Коллега, а почему? Ну, ты же любишь конфеты. Да! Да, действительно. Я ж нельзя вообще. Коллекция конфет из темного молочного шоколада. Тому, кто важен. Каркунов. Блин. Ну, остается сегодня что, день живота, тебе тоже надо будет есть спокойно. Фу, я ж попотела. <сохот> Застеснялась, блин, ну так по имени отчества. Чего, куда деваться? Не, не что конфеты. Я думал просто шампунь. Я Делал вообще я думала, я, я думала с фрукты и шампанское будет. Но конфеты тоже не дешево Вот, метим тогда А тут есть с орешками? где пос... Вот! Ах, гля. Без консервантов, без красителей и орешками, орешками Я орешками ну, как знала, что я обижаю шоколад с орехами <рес> Просто все каркулов с орехами Предлагаю, короче, сделать очень красиво сейчас Сейчас я тебе покажу, как и я не о том, что открыть конфету а Открывашки для пива <рес> Короче, смотри, берешь вот так Это мне конфетка ты его вышла пополам и не Нет, это тебе конфетка, смотри, твоя конфетка, моя конфетка. Гой, я первый раз в жизни открою шампанское сама. Можешь не нам? Давай, надо давай надо. я сама. Ну, ты что так близко подходишь, Ульта? Не подходи так близко. Ты отойди подальше, что ли. А ты знаешь как? Давай я, я знаю, я, я, я догадаюсь сама, я видела. Ш... Нет, не надо, не инструктир. я сама. Я, я сама. Просто, я сама. Такой лайфхак, чтобы ты знала. Не надо, я сама. Да я, ты, я, ну близко так не подходи, я, мне я... ракурс. Я уже дальше уже на стену сейчас подскажу. полезу. Когда я знаю, откручиваешь, открывать. потом держишь, нет, и вот так нет, вот нет, понимаешь, когда, и держишь. Ты, ты, ты, когда будешь открывать, ты уже заранее держи. Да я знаю. Да, я присяду тогда. Я уже держу. Да, да, заранее держи. А меня снимаешь? Да. бутылку шампанского открываешь 200 килограмм Гранат. поднимай вот я знаю, знаю не выкручивай, держи ее, крути, крути, не отпускай я все покажу не отпускай молодец молодец Первая в жизни купленка шампанского, да что-то все чем Да же. ты что не снимаешь, то балбес, я сама бы закрыла. Так что-то ты не спешила. го го А российская нормальная шампанская? Ну, хорошая, мы же в России живем. Ну да. Смотри, а это поближе снимай, чек. Чек. Послушай звук. Говорит, послушай. не Плес-плес-плес. О, Ядреный какой. Сок. Сок. Сок. сок? Да. Смотри, это тебе. Короче. Ладно, я возьму тебе сама. Подожди, я тебе хочу показать, как красиво и мы сейчас попьем. Пошли. Что-то холодно. Вообще мороз. Может, обратно. Ты что? А что ты? Ну, блин, красивый ракурс. Год это. А -а -а! Мне кажется, мне еще бокал с Петром. Пошли-ка обратно. Этот праздник тем варенья. Гуляй до утра. Я бы еще я в рестик ничего съездила. Ничего. Да, я бы еще в рестик съездила. Не обманулись орешками. Тёмночка. Нет орешек? М Гуляй до утра. Ой, у тебя все, все зубы черные. Гуляй, да, утром. На -на, -на, на на. Фирменный стиль. Тебе же надо. Причем так себе, конечно. Любит Саша вот у меня снимать сюда, да, вот так вот? Mm -hmm. Пишите в комментах, вот реально слишком близко. Вот так вот слишком нормально. Он слишком нормально не хочет снимать. Делай паузу. Скушать, Викс, делай. Когда понюхала пробку от шампуня, но все еще переживаешь за ап на ютубе. Че, вопрос. Should we work with it? смотрю на эти красные глаза и понимаю, что пора бы заканчивать этот день. Как это было на самом деле? А что сейчас? Включай, нравится. Замечательно, ты выключил? А там ты что включено?